Всем привет, с вами я, Адилет, и сегодня мы начинаем снимать четвертый, уже четвертый выпуск этого моего проекта. Как вам нравится, если нравится, пишите комментарии и ставьте лайк. Я уже говорю, говорю сто раз вам, а вы, наверное, не слушаете и не ставите лайк. Так что поставьте, давайте, и пишите комментарии. А мы начинаем. Итак, переходим к первому, к первому новостью ТикТок решил поступить иначе, как это иначе? Сейчас мы это посмотрим с вами. И поехали. Вторая новость, это уже вопрос. Ютуб канал можно заменить на Яндекс Можно ли заменить? Узнайте скоро. А я пока что отвечу, что можно, но как, вы уже знаете уже сегодня, так что не продвигайте видео, ой, короче смотрите до конца, и третий вопрос, РФ, Россия и Украина куда переезжают на время, а, куда переезжают, вы тоже не знаете, я тоже не знаю. Но мы сегодня на этот вопрос ответ найдем. И четвертый вопрос. Что делать сейчас? Что делать сейчас в такие времена? Я сейчас вам отвечу. И вот, отвечаем на первый вопрос. Не вопрос, а тикток решил поступить иначе. Почему? Сейчас скажем. Тикток решил пойти по следам Инстаграм. По следам Инстаграм? Мм, классно. С 30 марта была запущена функция «История как в Инстаграм». Но она размещалась неправильно, не как в Инсте, но через день это все исправили. Во, что такое Тикток? А вы говорите, не надо, не надо в Тикток сидеть. TikTok развивается, развивается. А вы что говорите? Вы какую-то эту говорите. Так что не будем, давайте ничего говорить. И будем смотреть. И переходим ко второму По вопросу. YouTube канал можно заменить на цен? А я отвечу, что можно. Некоторые ютуберы... Переходят на Янтер Зен. почему? Потому что это та же соцсеть, социальная сеть, но там нельзя публиковать больше 10 видео. Больше 10 видео можно публиковать на Ютубе, на, на нашем платформе, а на Яндекс.Зене нельзя публиковать. Также там можно писать статьи, выкладывать посты и, конечно же, ваши любимые видео. Эта социальная сеть похожа на Инстаграм, но в Яндексе можно зарабатывать на просмотрах, как на Ютубе, представляете? Но... В Яндексе можно заработать, не как в Инстараме. За рекламу же можно зарабатывать и тот копейки. А тут можно за, на просмотрах и на рекламе заработать, как на Ютубе. Но эта социальная сеть похожа на Инстаграм. Раньше надо было достигнуть 1000 просмотров за неделю. Тысячу просмотров за неделю, тысячу, я не помню, тысячу просмотров или тысячу часов просмотра, я не помню уже. А теперь надо всего лишь 100 подписчиков набрать для монетизации. Янтезен это уро, уровень. Так что кто хочет, кто хочет зарабатывать на своем любимом деле, тот может, может набрать 100 подписчиков, позвать всех своих близких, родных, друзей и сделать 100 подписчиков и все, подать заявку на монетизацию и все зарабатывать на своем любимом видео. И третий вопрос. Россия и Украина куда переезжает? Переезжают на время. Куда? Я заметил граждан из России, из Украины в Бишкеке. Не знаю, как все, но я лично видел даже украинцев в Бишкеке. Россияне я заметил, когда они ехали на российском номере. А украинцев я по словам заметил. По словам? по словам знаете я им короче подхожу у меня же кто не знаете я же работаю да ладно я им подхожу я предлагаю им свои услуги услуги и они отвечают меня мне на украинском добрый день на украинском а я украинский Чуть-чуть знаю, чуть-чуть знаю, но не могу говорить. <клес> да? Но украинцев у нас пока что одну я видел украинцев, так что это еще и не новость. Четвертый вопрос. Что делать сейчас? Вы спросите вы. А я вам отвечу. Если не знаете, что делать, то я вам посоветую посмотреть мультики. Мультики. Идите ставьте свои Джерри, вунтик. Там всякое ставьте и смотрите. На самом деле, это шутка. Это шутка. На самом деле, я не такой. Доллар снизился. Снизился, да. Доллар уже... Как вы можете заметить, уже восемьдесят. Один доллар уже 80 На наших переводите это сом. 80 сом на ваших уже сами переводите. Доллар снизился, а цены не снизились. Самое... А самое главное то, что доллар как-то поднимается, дорожает, то цены... Тоже сразу поднимают, поднимают. ⁇ -мо ⁇ А как-то доллар снизился, снизился, а цены не снизились. Доллар же снизился не на стол, не на тысячу, а всего лишь на 10-20. ⁇ -мо ⁇ 10-20. Сейчас же ничего за 10-20 не купишь. ⁇ -мо ⁇ это кто понимает? Никто не понимает. Надо срочно в Мерию с таким вопросом обратиться. Только Мерия может помочь нам. И вот на этом все. Кому понравился этот мой проект, я пока что, сценарий пока что остановлю, не буду писать. Буду ждать ваших ответов, когда вы уже напишите свои ответы в комментариях, тогда я уже дальше буду снимать. Если вы напишите что-то, это не интересно. Ни один, ни два, ни десять человек, а, а... сколько меня смотрят, столько человек, сто, двести человек хотя бы пусть напишут, что это неинтересно. Ладно, я это, эту остановлю и что-нибудь новое придумаю и вам покажу. А сейчас я с вами хочу попрощаться. Всем удачи и всем пока!